Здравствуйте, меня зовут Шикурин Виталий, мне 36 лет и я проживаю в городе Новосибирске. До 2017 года я проживал в Якутии, работал в мазда компании «Алроса». А в 2017-м наша семья переехала в Новосибирск. Об инвестициях до этого я знал немногое. Конечно же знал о депозите, которые использовал для формирования своих средств. Года два назад я узнал о хайпах, которые были основаны на криптовалютах. После переезда в 2017 году уровень дохода семьи упал примерно в два раза. Захотелось сохранить и приумножить свой капитал. И после... Конечно же, был и негативный опыт. Я вложился в один из хайпов, потеряв 120 тысяч рублей. Сформировал криптопорфель на 50 тысяч, сейчас он просел до 33. Для себя я решил следующее, что хайпы это не мое. Мне нужен спокойный, надежный инструмент инвестирования. Вот. А, поэтому мы пошли на обучение в Куб миллионеров. Там, в клубе миллионеров, я узнал о том, что есть человек Максим Петров, очень хорошо разбирающийся в инвестициях. Мы подписались на его канал на YouTube. После этого я осмотрел его вебинар, мне очень понравилось, зашел на мастер-класс "Погружение в правильное инвестирование" и приобрел эскер-курс начинающего инвестора. Посуждая, посмотрев, познакомившись с Максимом, я вступил в его клуб. Вообще до встречи с Максимом. Как бы, о вот, а фондовом рынке, я думал о том, что это некий такой недоступный инструмент, что это по сути дела трейдерство, где люди простые, просто в одночасье теряют свои деньги, что зайти туда можно только с огромным капиталом и большим опытом. Послушав же лекции Максима, я понял, что это совершенно не так, что зайти туда можно и с небольшими деньгами, можно использовать простую стратегию накопления своих средств, более безопасную, чем трейдерство. Вот. Что мне понравилось в Максиме, в его лекциях, в вот, его отношении к жизни, это то, что эта тема семейного капитала, то, как он относится к семейным ценностям, как он преподносит материал, как он, с какой легкостью он делится им с нами. Вот что после того, как я посмотрел лекции, я просто переменил свою, свое отношение к капиталу. Я продал квартиру, которая приносила мне денег меньше, чем депозит, сформировал свою подушку безопасности, разместив деньги в ИИС, используя в том числе и налоговую стратегию, а также часть средств разместил в депозите. Начал формировать капитал для своих детей в рамках проекта «1 миллион долларов за 15 лет». Я, безусловно, могу порекомендовать Максима Петрова как проводника, как наставника в мир инвестирования. Также команду MaxCapital хочу порекомендовать тем, кто хочет больше узнать о фондном рынке, о мире инвестирования. И, конечно же, сохранить свои денежные средства в эти нелегкие времена. Спасибо.